Добрый день! С вами музыкальный магазин Glynki.ru. Благодаря интенсивному развитию компьютерной музыки все больше популярностью пользуются такие устройства, как MIDI-клавиатуры. Эти инструменты сами не генерируют звук, а только передают MIDI-команды на компьютер или другие устройства, которые, в свою очередь, создают звук. Сегодня мы представим вам новую 88-клавишную MIDI-клавиатуру от компании Kurzweil KM88 с полноценной фортепианной механикой. Такой инструмент может использоваться не только для создания компьютерной музыки, но и в некоторых случаях при наличии соответствующего программного обеспечения может заменить собой цифровой пианино. Главным достоинством модели является использование полноценной фортепианной молоточковой клавиатуры Real Piano Hammer Action, аналогичной той, что используется в рабочей станции Kurzweil PC4. Клавиатура хорошо сбалансирована и имеет приятную тяжесть. На лицевой панели расположены контроллеры, 6 программируемых кнопок, регулятор громкости и джойстик, работающий в двух плоскостях. Музыканту доступны 128 пользовательских пресетов и 4 независимые зоны клавиатуры, каждая из которых имеет свои собственные назначения контроллеров. На каждую ноту может быть назначен любой аккорд, до 8 нот каждый. Все это удобно редактируется с помощью программы для компьютера. На задней панели расположены три разъема для педали, Sustain, педальный переключатель и педаль экспрессии. пятиштырковый MIDI-выход, разъем USB для питания и подключения инструмента к компьютеру. Также есть разъем для подключения адаптера питания, но сам адаптер в комплект не входит. С инструментом идет пюпитер для нот и USB-кабель для питания и подключения к компьютеру. Kurzweil KM88 – это инструмент для тех, кто активно работает с компьютером и при этом имеет навыки игры на фортепиано. Полноценная 88-клавишная механика позволяет работать с композициями любых стилей. Главными конкурентами KM88 являются такие инструменты, как Native Instruments Complete Control S88, Roland A88, Studio Logic SL88 и M-Audio Hammer 88 Pro.